Альберт Балтин, эксперт по монетам. Независимый консультант по инвестициям в монеты из драгоценных металлов. Представитель общества коллекционеров Санкт-Петербурга. Участник российских и международных выставок и конференций по нумизматике. Альберт, доброе утро. доброе утро. Доброе утро. Мы сегодня необычную такую тему обсуждаем, чем на Руси звенеть хорошо. И я так понимаю, что вы вот звените в основном монетками и делаете это вполне успешно. Насколько, насколько выгодно вкладывать деньги в монеты? Да, действительно, время показывает, что это достаточно интересный инструмент для вложения, сохранения своих денег, и не только сохранения, но и приумножения. Потому что, как правило, если правильно выбрать монеты, они растут в цене. Альберт, давайте нам попозже расскажите, как правильно это делать. а Давайте сначала о коллекционерах поговорим. Что коллекционирует, есть ли разница между монетами и банкнотами? Это отдельные люди, любители собирают. И по эпохам, Вот, например, кто советские собирает, кто современные, кто царские рубли. Совершенно верно. Коллекционеры делятся. Вот немножко по... Бумажные, вот это боны, так называемые, это уже другая тема, банистика, а нумизматика это монеты. И нумизматы делятся, конечно, кто-то коллекционирует царскую эпоху, кто-то Советский Союз, кто-то современную Россию. Действительно, есть такое разделение, хотя есть и такие, которые и того, и другого, и третьего, понемножку. Потому что в каждой эпохе есть свои интересные монеты, которые растут в цене. Но вот мы живем и не знаем, неужели в нашу эпоху есть действительно монеты, которые выпускаются и которые интересно собирать. Каждый год сейчас наш Центробанк теканет монеты, которая на мой взгляд, очень интересны. Потому что очень сейчас маленькие тиражи этих монет, которые mm. это буквально... А маленькие тиражи это сколько? Вот вы тут оперируете 10 миллионов? Да. Все. Это когда мы говорим о ходовых монетах, вот которые 10-рублевые монеты, да, вот такие. Которые... Вот Мы давайте чуть позже а, сейчас хочет... покажем нашим зрителям, а хорошо. такой экскурс небольшой. Но сделать. есть монеты, если брать недрагоценный металл, обычный, mm. которые, так скажем, каждому доступны. Вот буквально в 2010 году были очеканены монеты, которые в центробанке были заявлены тиражом 10 миллионов, покажем. 10 миллионов штук. Но в итоге выяснилось, что тиражи их гораздо меньше. Две монеты вышли тиражом в 100 раз меньше заявленных. Не 10 миллионов, как было, как ждали коллекционеры, а 100 тысяч. А желающих много, потому что этот тираж, как правило, 10 миллионов штук расходится за год среди коллекционеров. А тут 100 тысяч. Конечно, это стало уже редкой монетой. Цена резко выросла в цене. Это вот монеты Пермский край, Республика Чечня, ямал автономный округ. Uh -huh. Сейчас uh -huh. они среди коллекционеров, спросите, у каждого, каждый знает про эту монету. И каждый хочет иметь ее в своей коллекции. Сколько она стоит и сколько ее номинал? Вы знаете, она сто... номинал у нее 10 рублей, как у обычных монет. Uh -huh. вот. Но стоят они уже гораздо дороже. Вот Республика Чечня и автономный автономный округ где-то уже от тысяч и выше рублей. Тысяча рублей это а, уже сто раз, да, да, раз, раз, раз больше номинала. Пермский край, он, поскольку у него тираж 200 тысяч, а не 150 в раз он Центробанк меньше их начеканил, то цена у нее где-то сейчас 600-700 рублей. Ну, растет все время вверх, Пермский край сейчас тяжело достать. Угу. А насколько быстро дорожают э, монеты? Знаете, есть ли шанс сколотить состояние? Небольшое? Есть. Возложиться я, и, я знаю вовремя и вовремя. Да, купить. есть. Такие. Потому что когда люди узнали, что тираж уменьшен очень сильно, были такие, которые, так скажем, вовремя подсуетились и купили большое количество этих монет. И... Со 100 рублей тогда стоило... Был момент, когда эти монеты стоили 100 рублей. А когда Центробанк показал уже окончательные тиражи, цена выросла до 2-3 тысяч каждая. Угу. То есть это вот тут просто... надо было сбрасывать вот вовремя, были да? И да, да, Были люди, которые успели сбросить, и там были состояния. Угу. Альберт, расскажите, с чего вы начинали собирать? Какая у вас коллекция, если можно об этом говорить, сколько монет в вашей коллекции? И вот что-то самое интересное. Вы знаете... В далеком 2004 году, был истории. такой момент, когда денежные поступления были достаточно серьезные, и возник вопрос, а куда эти остатки, которые не, не, не, не тратишь, девать? То есть инвестировать. На что инвестировать эти монеты? Как их сохранять и умножать? И вот я над этим задумался, и вот как-то случайно увидел, может не случайно, что есть такие шикарные монеты, не только обычные, но они еще и бывают из рогоценных металлов, серебра, золота, платины и палладия. И я обратил внимание, что у них очень маленькие тиражи. И я понял, что так долго продолжаться не будет. И действительно время показало, что это была правильная идея. И они очень начали хорошо расти в цене. Сейчас их уже эти монеты, которые были в 2014 году, уже не настать. Они стоят уже в разы дороже. Ага. То есть вот с этого вот началось увлечение, что покупка монет. Я стал разбираться, какие монеты интересны. А у вас был какой-то проводник в этом ну, мимизматическом мире? Вот, к сожалению, не было. Вы знаете, были ошибки. И как раз именно вот эти ошибки привели меня к тому, и даже знакомые меня попросили, чтобы я разработал семинар по монетам. Какие монеты покупать и как инвестировать монеты. Спасибо вам большое, Спасибо, Альберт, за э, любопытнейший рассказ. Спасибо.